Держите выиграть лотерею вот цифры 75 24 89 16, ура! Я выиграл приз. Добрый день, здравствуйте, я выиграл лотерею, держите, вы выиграли сертификат в банк на 1 миллиард долларов. До свидос. я загубил сертификат в океане теперь я бомж. А -а -а -а -а -а -а -а